Здравствуйте, друзья, это Сергей Тихонов, и мы продолжаем наш обзор первого курса Школы Родонтии. Я напоминаю, что базовый курс Школы сейчас состоит из двух уровней. Первый посвящен вопросу, что делать, как грамотно начать лечение пациента, его провожу я, и второй уровень посвящен вопросу, как делать, то есть инструментам и механике, и его проводит Максим Подвальников. Первый уровень, как и второй, состоит из четырех дней. И вот обзор первого дня я уже сделал. Там мы говорили про консультацию, про многие клинические вопросы, которые, с которыми врач уже должен столкнуться на самом первом общении с пациентом. Да. А второй день посвящен в основном диагностическому обучению и диагностике. Да. Здесь мы говорим про то, собственно, как проходит диагностическое посещение, какие фотографии нам нужно делать. Вот, говорим немножко про арку улыбки, касаемся этого вопроса, говорим про правильные углы фотографий, про то, как нужно это действительно делать правильно, чтобы вы оценивали адекватно потом информацию. Вот, некоторые моменты связаны с аппаратурой, на которую фотографировать, и, в общем-то, так по всем этапам, там, оттиски, сканирование зубов, модели. Некоторые особенности из диагностики пациентов с дисфункцией в НЧС рассматриваем, и, соответственно, как проводить осмотр, как проводить там, объективное обследование таких пациентов, некоторую научную информацию про дисфункцию в НЧС. Вот. И в итоге заканчиваем разговор про диагностическое посещение тем, что готовы записать пациента на обсуждение плана лечения. Но прежде чем обсуждать план лечения, очевидно, нужно его составить, а чтобы его составить, нужно обобщить, обобщить все диагностические данные, и здесь я вот очень настаиваю на том, чтобы врачи не делали, так как у некоторых, я вот недавно на конференции начинающих ортодонтов об этом говорил, что в одном месте то, здесь у меня в телефоне фотографии, там, там у меня КТ, тут у меня ТРГ, все желательно должно быть в одном месте, то есть в диагностических записях должен быть Порядок. И обычно мы говорим о том, что мы делаем некую презентацию для пациентов, я не буду показывать лицо пациента, то есть там сначала идут все фотографии пациента лица, потом фотографии зубов там всяких разных ракурсах, да? индексы тона, объективные данные в виде рентгенологической картины, ТРГ, нарезка комминутомограммы в том числе даже кариесы, которые там подозрительны. Мы смотрим даже пазухи, смотрим симметрию скелетную пациента и так далее. И, соответственно, сустав и все это потом уже оценивается в виде некой такой общей картины. И, конечно, вот такая, скажем, система, когда у вас есть большая презентация, все в одном месте, конечно, позволяет вам быть гораздо более эффективными, гораздо меньше шансов пропустить что-то во, во время диагностики. Это очень-очень важно на самом деле. Вот. Ну И дальше мы анализируем все эти данные. Еще раз они обычно в виде презентации. Вы смотрите то, что вам показывает анамнез, что а, дает вам панорамный снимок, ЛКТ, ТРГ. А, также нам придется посчитать ТРГ, вот. и это очень важно для тех, кто в ТРГ совсем не ориентируется, чтобы вы сделали свои первые шаги, чтобы научились не бояться ТРГ. А Самое важное, когда мы говорим про ТРГ, мы делаем очень четко выводы из каждого параметра, чтобы это не было просто ТРГ ради ТРГ, да, чтобы действительно мы понимали, что теперь изменится в нашем плане лечения. Много акцента делается на компьютерном томограмме, потому что надо признать, что у взрослых на сегодняшний день компьютерный томограмма все-таки важнее, чем ТРГ. Вот. Но, тем не менее, обо всем потихонечку понемногу говорим. И вот это, этому посвящен у нас второй день. Говорим также мы про анализ моделей, говорим про симметричный второй класс, потому что часто, ну, это может какие-то проблемы вызывать у врачей. Здесь очень нужна логика и спокойствие, нужно понять причины, поэтому мы четко обсуждаем причины и, собственно, рассматриваем это весьма-весьма подробно, в том числе связанные вопросы с совмещением челюсти в бок, вопросы, связанные с скелетная симметрии и так далее вот э, говорим про дефицит места про формулу истинного дефицита места про то как из считать избыток места в зубном ряду и также я э, делаю акцент на практических моментах связанных с несоответствием размера зубов то есть не просто э, почему это плохо а как действительно это в клинике может быть выражено и показывают примеры клинические случаи когда Какие-то несоответствия размеров зубов приводили к каким-то не очень хорошим результатам, не очень хорошим контактам или к нестабильности лечения. Поэтому посвящены здесь всякие разные клинические примеры. Ну и, в общем-то, разговор про фотографии, разговор про всю диагностическую информацию, это вот все, что будет на протяжении второго дня. То есть, в итоге, мы обобщаем всю эту информацию и готовы на основе ее составлять план лечения. Итак, второй день это четкое получение диагностической информации, правильное, объективное, обобщение ее качественное и, конечно, анализ каждого параметра, который мы получаем, чтобы понимать, как именно это скажется на плане лечения в дальнейшем. Вот такой обзор второго дня. Напоминаю, что школа родонтии полезна и ординаторам, и практикующим, прежде всего, ортодонтам, которые работают от 1 до 10 лет примерно. Также мы ждем, конечно, и стоматологов других специальностей, но им я рекомендую, как ординаторам первого года, кстати, сначала пройти онлайн школу родонтии, а потом уже идти в очную школу, иначе будет сложновато. До встречи на семинарах Школы Родонти, друзья, и в следующий раз обзор третьего, а потом и четвертого дня школы.